Подписка, слушайте, что у нас на скипе, где-то не понял, что у нас такое, новый скин, ну мне не нравится, я не хочу, я хочу фила, нормально, да, потому что будет больше онлайна, <вава> точно, скипе много выбирают, ой, что это такое, скоро еще больше игровых режимов, 1400 новая роль, не, мы такую знаем, Офигеть, давайте тут набирать. Так, что нас в смысле? А чё средний? Ладно. Возможно, маленький онлайн. Полная карта, это тп. Окей. Проперемся точно. Будет классно. Так, у меня выбило или что? Ладно, да, еще раз. Лайк, like, подписка, чтобы не пропускать новые ролики. будут офигенно. А, Кстати, мне очень интересно сейчас узнать, типа, что... А, уже игра? <смех> Прикиньте, меня оставили. Шо, хорошо. А, кто я? Я никто. Ну, блин. А, не логи отбежим. Я ролик снимаю. Ролики... Идут. Если будет лайков много, то продолжу, конечно же или вы хотите челлендж ух ты супску не ну вроде бы рядом слушайте в саду блин в саду на... <coughs> наш тут отключил по-любому там будет убийца вау да, офигенно нашел сразу бам все включили Никого не подозревая, там будет столько, блин, своих чатах, чтобы говорить. Это он убийца. Кстати, чем больше квестов, тем лучше. Ну, желательно, после, смер после смерти мы можем. Мне даже задание не дали, задание можем было, да? выполнить после смерти. Какие нам будет так, я я белка. Белка. Никса убили. Кто был Никса? Кто убийца? клейм. Захужил, а А, война какая-то. Я майнкрафтер, я торгую, я майнкрафтер, майнкрафтер. Никто не был изнан, прикиньте. Что происходит там? А? Так. пик, Апгрейд Может, давайте сегодня две игры сыграем, Байти, не убийца Дона Точно тоже нет Ну, не факт, бойти нет Дона. Не подозреваем вообще никто Никого не подозреваю Кстати, да, лучше не умирать сразу, потому что Квест, наверное, дает срочный звонок. Клубин Уй, найдущести. Чтобы Я убийца. Я <свист> подозрительный, а? Потому что он тигр. Потому... Потому что он тигр офигенно. Подпишись. На канал Макас. Это мало подписчиков. Это война в Я уверен, в этом, я уверен, уверен, уверен. Я закрылся, не могу быть предателем. Я уже. ты там что говоришь? Вот, пишись! Подпишись на канал Милана. А ч? Зачем? На канал Макс Риск. Вот блин, Дон. Ну все, Дон голосу за нее. Ну что, блин, такое? Блин, я хочу пропиариться, на тебе канал другу поставил. В смысле? Не, Дона. Если я не найду убийцы, я думаю, что это убийца. Вот честно, зачем так делать, Дона? Ага. Это по-любому не Дона, кстати. Потому что она не может так делать. Почему? Это... Джейд? Бойцы очень подозреваемые в толпе эти шикарно эти, кстати, инструменты. Но ну, чем больше квест, тем лучше. Блин, на квест давайте? Почему сразу А, -а, -а. Отчика, да я Отлично. Как Напишу, знаете, быстро. подпишитесь пишитесь на канал. за да, точно. Канал Макс Риск. Ну, а, -то вот я уже, Его нету? Да, Блин, ну что ж такое, почему так подозрительно? Да, о, а, я выполню изи, тихо, тихо, тихо. Все, я все квесты выполню. А. Так, ну что, давайте искать убийцу. А, они сейчас проиграют. Что происходит? Да, Поглядели мы это, или кто? Это, это, это, это Блин. Трейдер. Это будет чипи и Джейд. О, Ого, еще. Куда? о, еще одну катку. Во mm, yeah. еще одну катку. Oh. Так, в смысле мы играем, не? О, oh, отлично. Так, Ch подождите. Скачают, подождите. Какие ч ты? No, значит... <свист> <свист> ска... Не, не, не, нет. <свист> Пожалуй, значит ты. И... Нет, нет, не, не, не, нет. Быстрая подписка. Кстати, дом попался. Ну, давайте на неё нападем. Подпишись на канал. На канал. Прошу. О, маляю. Умалю. Ума э, вы убегаете. Убийца, отлично, да, гостя, убийца. 2-2 убийца, смысле, а, понял, ну почему так нельзя, да? Ну ладно, должно что получится. Да она у сейчас убьет по-любому. Она подозревает меня. Так, что-то у нас, ага. Ой, тихо тик тик это Дюк. Всё, Дюк, он спалился. Это был Дюк. Ну видно ж. Что за мной Что такое? Макс Риск, иди сюда. Угу. Посмотрим, давайте проверим. Если дюк джип, то все. Дюк ключу. Странно какое-то. Дюк поправляет картину, ага. Делает вид, что он медленно. Да сейчас. Дюк это все. Я так и знал. Все. Я думаю, что дюк. Дюк, дюк, дюк, ты, ты, по-любому ты, но это не точно. Человек, блин, ну что ж такое? Ну это не точно, что Дюк, потому что он в хате везде будет, точно. А кто на улице ставил? По-любому не Дюк, по-любому не Оли, ну кто его знает. Дюк точно не он. Запоминайте, Дюк это не он, это Джейд, это Оли. Чё вы здесь делаете, точно? Так, ладно, вы там убивайте кого-то, да, в принципе, а я вас покараулю. Возможно... Вот это и поймаю Джейд, ух, сколько у вас блин тут. Вы как повторяете за мной, блин? Так ну по-любому не дюк. Дюк у нас мирная лосайте за дюка. Если кто-то будет голосовать, то я их круг. что в комментах ну, посмотрим? Что керишот, не... а, я ролбица, я Я, сейчас думаю, я, рубец, я тоже знаю. Вот, пишись. А, почему, блин? Вот пишись. На канал. А Но я это Палевна. За уже... Ой, ой, ой. Только не профила Фил мирный. Правильный, отлично. ю Чуваки, я вас затащил. Саботаж все справился со всеми. Так, еще остается три квеста. Так, один выполнил. Еще двое. Все, в принципе. Прекрасный ролик вышел. Так, утенок. Бо маленькая утенка. Большая утенка. Чё? Разработчик. Чё, блин, такие хитрые? Маленькая утенка. Большая утенка. О, блин, новый квест. Думаю, уже отдыхать. Нет, еще два квеста. Все, окей. Может, давайте добавить новую карту, срочно звонок, в смысле? Кто, кто убил? Кто? Я по книжке посмотрел. Чиппи убили. Это не я! А кто? <соцентрительный путь> я думаю, это ты Грин. <соцентрительный путь> потому что, когда я голосовал за Яру, то она против меня проголосовала. Да. То. Это Дона. Как я ее закушу. Еще на несколько минус секундочек. Капец, гусь. <связь> <связь> то есть, логически подумать, вот смотри, Может, вот, Никс? она была Значит, танна ее прикрывала, прикрывала, чтобы Может, ее Джей? не выкрыли. Вот, она так голосовала против меня. Вот я совершил очень глупую ошибку, что она вылезла из, это, из люка. Когда она начала помню стать, я побежал туда она это глупо сделала. Надо было просто убежать в другую сторону. Вот это она глупо сделала. Да. Вот Чё, тогда что, тогда за... Да? Что, что ты сон? будешь говорить, Дона? Я не предатель, вы сейчас проиграете. Ладно. Яда. Яда, ты сейчас победишь. Ну, потому что я не предатель. Ахаха! <сорганизов> ага, попались. Добавил дубль. Ну что ж, с темпи просмотр, со мной Макс Риск. Всем удачи и пока!